Джо парни, поговорим сегодня о вариаторе. На столе у меня, короче, э, бирпишный варик от Литра XMR. Э, вопрос, нужно ли чистить и обслуживать вариатор. Решайте вам, парни. Трэш, короче, там внутри. Его, конечно, в идеале выдувать нужно. Особо сильно без фанатизма. Я варик буду помою вот сделал красиво по феншую У многих возникает вопрос особенно новичков что за хрень происходит а, типа сварика ну передача трогается ребята это вот это, это замечательный звук который <связано> возбуждает каждого владельца бирпи но заодно на самом деле я снял по инспекции посмотреть корона в достаточно хорошем состоянии то есть она походят еще достаточно долго, ну, потому что я очень аккуратный ездок, назовем так, я газ в палас не жму. Вот, если бы я жал газ в палас, то у меня вот эта вся чечь была бы разъебана. Ну, ладно, как бы суть. Видите, тоже пылище, говнище, это все, в принципе... Ребят, можно не обслужить, это мое чистое. Ой-ой. Поебенечка. А, это лучше такая. Это мое, короче, желание об... все это дело помыть, обслужить, чтобы было чистенько и пиздатенько, парни. Такс. Ну, собственно говоря, эту хрень <смех> в помойку. <смех> Ладно, помойку потом отправим его. Так, что у нас с этим замечательного варик... Ой, я не забываем помечать, ребята. Это самый важный момент. Помечайте, вариаторы. Они все балансируются на фабрике. Вот. Здесь, на самом деле, тоже они балансируются. Завод уже изначально сделал, видите, помяточки, зелененькие. Оп-оп. Ну, я специально соберу не по Так, ладно, погнали дальше. Что тут это? Заодно проверяем, в каком состоянии у нас вот эти элементики. Мы их проверяем для того, чтобы понять, какой у нас износик. А у нас, бля, износика вообще почти нету, блядь. Нихуешечки себе. Разбираем, смотрим слайдерочки. Слайдырочки. Ну там их еще ходить и ходить. Я на самом деле вот эти слайдеры менялся на новенькие, поставил их. Поэтому тут они вообще такие по кайфику. Ролики все такие прям. Вай-вай-вай, Еще гладенькие. То есть нет вот этих ромбиков. Ну когда вот даже это значит. Ролики надо менять. Ну, эту хрень можно не смотреть, она, в принципе, такая, я пока так соберу, потому что я все это дело буду мыть, мыть, мыть, ну и нахер, короче. Ну, чё-чё-чё-чё-чё, здесь тоже все норм, рутакс, здесь особо тоже нечего смотреть, я смазку сюда набивал. Ну, по сути, вот, собственно, все инспектирование. Еще один прикольный момент. О, оделся, братанчик. Смотрите, короче, суть в том, когда она у вас глянца, вот эта хрень, соответственно, ремень будет тоже, может, проскальзывать. Парни, не ленимся. Парни, не ленимся. Берем скотч-брайт. Выглядит вот так. Короче, не, на самом деле, и делаем такие классные движения. Вау. Ваша девушка бы просто была довольна, <смех> если бы вы этой шкурочке терли в том самом месте. Ну, короче, парни, делаю на самом деле матовую часть, она это нужная вещь. Смех смехом. Это для того, чтобы она была шаршавенькая. Когда она шаршавенькая, ремешок лучше цепляется, зацепление хорошее происходит. На самом деле, вот по этим кольцевым кругам можно понять стадию работы. Ну, понятно, холостое. Ну и всякое остальное барахло. Вот такой кайфушу сделали, короче, все. Смотри, сука трешака, короче, от ремня. Только по кругу не дрите. Девушка мне очень нравится. Вот, И он вас, короче, соршавеньким таким ставим. Только шкурка не трите, ребята, а я, шкурка это пиздец. Я пробовал, не помогает. Я про девушками, имею в Короче, вот это все дело, когда мы натерли, все сделали красивенько. Он у нас потом ставим, все это обратно собираем и радуемся. Ба-бам! Ребят, пользуйтесь здоровьем.